И крепости, необыкновенные мозаичные мечети, вкусная еда и гостеприимные люди. Все это Узбекистан, необыкновенная страна в Средней Азии. Добрый день, уважаемые гости, или как говорят в Узбекистане, ассалам алейкум. Мы начинаем наш с вами путешествие по славному Узбекистану. Города Узбекистана имеют очень богатую историю. Наиболее известный из них — город Самарканд, один из самых древнейших городов мира, который считается ровесником Рима. Он включен в ЮНЕСКО, в список всемирного наследия, как город перекрестка культур. Здесь были собраны самые блестящие умы, ученые и философы. Также удивительной древней находкой в Узбекистане являются четкие срединизавров. По мнению ученых, этим следам более 75 миллионов лет. Столицу Узбекистана является Ташкент. Этот город самый крупный во всей Средней Азии. Знаменитое метро Ташкента – одно из первых построенных в Азии и одно из красивейших в мире. Станции здесь сделаны из мрамора, украшены цветной мозаикой и изящными светильниками. Благодаря продуманной системе вентиляции, метро прохладно даже в сильную жару. Кстати, о жаре. В Узбекистане круглый год светит солнце, а летом столбик термометра поднимается выше плюс 40 градусов. Поэтому приезжать сюда лучше весной, когда цветут персики и миндаль. Или в начале осени, когда созревают самые вкусные и самые сладкие в мире дыни. Разреть шла о еде, то мы не можем не сказать о том, что вершиной узбекской кухни является плов. В Узбекистане существует... А. В Узбекистане существует сотни рецептов знаменитого блюда. А в Ташкенте даже построен среднеазиатский центр плова, где каждый желающий может попробовать самый вкусный плов в мире. А наши родители приготовили для вас вкусный плов. Надеемся, он вам понравится. Это блюдо даже применяли в народной медицине. Например, его советовали есть после тяжелой болезни. Кстати, в магазинах продается консервированный плов, который можно увезти с собой в качестве сувенира. А если хотите побаловать себя, то вам непременно нужно попробовать знаменитые узбекские сладости. Халву, пахлаву, щербет, нават, хворост и другие. Наши родители сами приготовили и постарались пахлаву и хворост. обожают по всему миру. Эти блюда отличаются натуральностью и насыщенностью вкусами. Кстати, узбекские рецепты и названия сладостей очень долго хранились в секретах. Но Узбекистан славится не только своей кухней. Думаем, вы даже не могли себе представить, что здесь находится одно из крупнейших месторождений золота на планете, а белым золотом тут называют хлопок самого Узбекистана страна входит в пятерку мировых производителей этого дна. А еще, оказывается, Узбекистан является родиной телевидения. Более 90 лет назад в Ташкенте было проведено успешное испытание первого телевизора. Да, кажется, после таких фактов каждому захочется побывать в Узбекистане. Конечно, захочется. Ведь в этой стране очень любят туристов. Узбекистанцы всегда гостеприимны. Даже малознакомого человека они готовы пригласить в дом и напоить вкусным чаем. Поэтому на столе всегда есть орешки и восточные сладости. Любой прием пищи в Узбекистане всегда начинается и заканчивается одним и тем же Чипите. Но прежде чем крепить чашечку вкусного чая, мы предлагаем послушать одну интересную узбекскую притчу. Тогда так пришел больной с жалобой на боли в животе. Насардин спросил у него, что он ел, так, больной ответил, что он съел на обед. Тогда Насардин прописал глазные капли на недоуменный вопрос пациента, почему выписаны глазные капли, если болит живот? Насардин ответил, в следующий раз ты будешь видеть, что ешь. Уважаемые жюри, приглашаем вас выпить чашечку чая. Узбеки очень древний народ с богатыми традициями. С особым уважением в стране относятся к старшим людям. Каждого принято благодарить за помощь. Например, кормить соседей утренним пловом, если те помогают строить и Традиции отражаются и в национальных костюмах. Узбекский костюм легко отличить от любого иного. Верхней одеждой для женщин и мужчин служит халат. Халат делали длинным и свободным, как туник. На лето он был легким, а для зимы стеганым на вате. Узбеки любят богатые и яркие ткани. Одной из главных деталей в традиционной узбекской одежде служит головной убор. Национальным головным убором считается тюбетейка. Название тюбетейки происходит от тюркского тюбе, что переводится как «верх», «вершина». Ее носят и мужчина и женщины, и дети. А наши родители тоже постарались и приготовили для нас национальный узбекский костюм. <плес> Говоря об этой стране, нельзя не сказать и о танцах. Узбекский национальный танец очень выразителен. Главное отличие узбекского танца от других танцев народов Востока – это сложные и выразительные движения рук. Я думаю, сейчас вы в этом убедитесь. Предлагаем посмотреть узбекский танец в исполнении Ясиковой Ирины. Мы уверены, что побывав в Узбекистане, вы непременно дополните этот список своими собственными впечатлениями. Спасибо, Спасибо за внимание.